Смена карьеры, моя история и типические ошибки. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Такая вот тема про с, э, смену карьеры, моя типичная история и типичные ошибки. Давайте расскажу вам про то, как я начинал, как я создал это видео, в принципе. Это тоже очень важно. И так до конца, в принципе, вот я до вот, А до Я вроде бы так говорят Вот, значит, первым делом Неважно со скольки лет сменить карьеру можно Сейчас просто интернет есть, да И все сейчас через интернет И много людей выбирают такой способ Поэтому поговорим по эту тему Вот Первым делом у нас был старый компьютер и я не знал что такое видео что реально есть такое видео что можно смотреть какие то комментарии, какие то просмотры я вообще там не знал что то есть там были одни игры пока мисси самолеты, такие вот похожие игры из старые игры короба, которая проходит уровни, там с боссами дерется кстати она еще в интернете есть Мышка, которые готовит там блюда, кулинарии, там куча игр. Только скажите мне, а где ты скачалась, когда интернета не было? Да, интернета еще у меня не было. Прям с нуля мы начинаем от... А, прям аж... Вот, давайте расскажу. Смены карьеры и... Моя история типической ошибки. Главное, самое главное, начать раньше. Потом еще появятся аж ошибки. Тут также есть еще о а, глобальном, их тут несколько, потом тоже поговорим. Сначала расскажу свою тему, чтобы вам было легче воспроизводить эту всю тему себе, и будет легче понимать. Мы уже такой убрали эксперимент, делали ролик, и если я буду говорить что-то другое, то мою историю вы не знаете, и будет тяжело. Так что продолжаем, вот, значит... Сколько мне по лет? Вот не знаю. Точно не знаю. где там 10, но ну это не точно, 11, 12 Если спой, то будет в четвертом классе. Получается вот, 12. Да, 12 лет. Я с, -с, -с 8 класса начал поступил. Я даже не помню, когда у него день рождения 8 лет. А вы ответите в, в комментариях. Вы помните? Своё первый день рождения, ну хоть там 8 лет, 4, 6, я не помню 8 лет. А... Нет, возможно, что-то да я помню, какие-то свечки в Тартем. Вот, в общем, в 12 лет игра была разные игры потом у меня как-то давали скачать игру приходили давали скачивать через диск какой-то да, через диск флешка еще было через флешку даже вот если бы раньше знал что такое флешка узнали что такое флешка флешка это перенос файлов разных это очень классно, поможет если вы не один, если у вас командная работа с с смена карьеры вы можете стать доставщиком вам нужна точно флешка это будет легче очень очень где-то в 10 раз чем раз как-то перетащивать mail отправляете mail возможно она попадет спам там всякое такое через флешку там проверка происходит уже нужно проверить И изучить наверное нужно на интернет. Там через фахту сколько игр было, ну, капец, там играл даже теки, теки играл, И много игр играл. Итак, скажите мне, а как так, что случилось? М -м -м. Сменная карьера, моя история, почти ошибки. Благодаря этому, наверное, я получил опыт. Получать тоже опыт, это тоже очень важно. Хоть кусочек. А я слишком переборщил с опытом, взял кусок, огромный кусок. И пока месяц это такая вот ошибка. Дальше у нас эм, ноутбук появился, сразу там можно, я не знаю, как даже Minecraft скачать, думаю, там же можно поиграть. Там первое дело не заходил на Google Chrome, ну, возможно, в компьютере заходил, Chrome играл игры. Но YouTube никогда не заходил с компьютера, заходил с ноутбука, потому что это удобно. Вот не знаю, раз был компьютер такой квадратный. Явно не этот компьютер, он не квадратный, он какой-то прямоугольный, эм, длинноугольный, да. ну похож как на домик у нас, его компьютер похож на, как на домик, даже еще выше, даже второй этаж, вот, эм, он похож на второй этаж, почти да, кстати. И я там не знаю, что такое YouTube. Зачем я это рассказываю? Ведь благодаря этому я создал ролик. Ролики создал в 14-13, то есть через 1-2 года. Как я это сделал? С телефона... Кстати, возможно, я раньше занимался этим. То есть с третьего класса. с компьютер у меня был. Как-то так вот. Примерно второго класса, но скорее всего с третьего класса, потому что в 13, в 14, 13 по-любому. Эм, я снял ролик первый, он, конечно, был плохой, но там ролик на 10 просмотров за 4 года. Да, you know, yeah, 4, может 5 уже. Там нам просто не сходил полгода назад. Даже может быть год. Снял один ролик, потом он начал записывать постепенно ролики. Вот вам, кстати, гайд. Записывается, конечно, гайд. Идеи, бизнес-советы тоже записан можете найти. Вот, постепенно начинаете. Я начинал постепенно с 18, так с 19. Вот. Это у нас смена карьеры. Постепенно можете начинать. Сейчас нужен опыт. Потом уже... Ой, извините... Потом можно с э, крутого возраста начать. Начало подготавливаться, ведь не зря у нас есть 11, 9, 11 до 9 классов и 11 до 11 классов. Это, возможно, знак какой-то. И так дальше. Это поможет вам. Кто-то заканчивает школу с 18, как я с одиннадцатого класса получается осознает, что немножко опоздал, да? и вот нет типической ошибки, ну не тот не типических ошибок, тут только начало ошибок, тут у вас будет больше ошибок, но ошибки это дает опыт, а опыт дает время, но время, думаю, все знают, что такое время. так охлабление начало, смена карьеры, мой личный опыт Забыл сказать, что у меня есть смена карьеры, мой личный опыт Пока у меня есть такой опыт Мог продолжение снять, вторую часть там будет легче Чувствуем, потому что первая сейчас сказал, он тяжелая А вторая часть будет легче Поэтому берем много лайков в комментариях И вторая часть Как поменять, как понять, что пора что-то менять тоже сказал, да, вроде он? с 18 можно быстро-то понимать. А до 18 как-то ну можно, но учиться вот, желать на побольше. Эм, что делать? Начать. Ладно, тут начать. С чего начать? Чего вы можете? Если тяжело, то возьмите листик. ну посмотрите ролик, да? Значит, вам легко, смотрите, возьмите тогда листики и карандаши, ведь лист у нас типа того бесконечный, карандаш и тоже бесконечный, можете так писать одновременно и затирать, это в том случае, если вы это все сделали, например, загрузить 10 видео, потом затерели, и у вас остается, как знаете, от наклейки, как шрам какой-то. Так, прикольно. Я такой не делал, но хочу сказать, что мне остались они. Если поискать, тут уже их нету. Могу <клёх> а их найти. Они а сохраняются, это немножко потеря, мне не понравилось, потому что не хотелось. Попробуйте вы, возможно, вам тоже не понравится, но через какое-то время привыкните Привычку. Создаете привычку, вы привыкнете. Если вы хоть не курите, тоже привычку можете чтобы не курить <coughs> так же самое вот личный опыт, давайте дальше, а то эти идеи уже закончились может как то удливать. попробуйте свои силы на летбейнс дмайл, бесплатно обучение 3 месяца плюс выходные одно из трех футбол понятно, реклама футбол про <coughs> обучение ищите приложение Play маркете в интернете там сайты найдете бесплатном обучение английский выучить есть такое Лео, английский выучить ну он такой я учил английский с помощью да, таких приложений немножко потому уже ты тоже как-то не понадобилось но ну, возможно понадобится там толчок да дал мне толчок это типа того опыта Дальше. пять основных ошибок при смене карьеры. Можно даже их сказать. Я уже, конечно, не сказал, да? Смен... Ошибок при смене карьеры. По порядку все это делаете. Постепенно. Это как поменять формат. сначала этот формат. 5 форматов. Вы делаете 0 формат. Например... Работа автомобиля 5 и автомобиля 0 Вы можете 4 работы, автомобиль 1 и постепенно 3 работы, автомобиль 2 Но это не так-то быстро будет, но что-то получится, вы тоже получите Вы можете записать себе такое, Потом стереть и будет прикольно Это будет типа ваш шрам жизни, ваш шрам жизни, да, останется И не можете на телефоне писать, но это не шрам это сохранение навсегда на листке, потом можно э, знаете коробку, закрыть его на замок и все и через 30 лет откройте, посмотрите что получится можете тоже так попробовать э, на будущее оставить Не хватит нам 5 месяцев оставьте все я изменился за 5 месяцев с 18 это было недавно можете тоже так сделать не получится по уволить еще раз, поспешное увольнение, чтобы прям уволиться с работы нужно сначала хобби развить, да, или что-то иметь там у нас, если на себя там, например, вы можете рассказывать, ну блогер тоже может, в принципе можете такого пробовать постепенно через буквально если будет постепенно то через 6 думаю, лет а если хайповый ему то через 3 года потом не хайповый будет через точно 3 года ну, такой пример так смотри через 4 года может быть чем позже тем хуже 5 6 лет потихоньку растет ну и так также монтажор дизайнер и всякое такое Но дизайнеров перебор монтажер тоже переборов ютибрам не так много потому что Прожу угу. Про жесткие правила? некоторым я считаю, без правил. Они вообще ничего не знают. Я как-то их изучу, поэтому... удалил некоторые каналы. Удалили каналы, поэтому... Убираю такой формат. Без монтажа, скорость. А потом уже... Если можно, какие-то переходы. Если можно. А в я хочу вас заметить. Просто 600 геройку просто удалили. Первого канала, который было где-то 100 роликов, где-то где до 200 роликов удалили, 600 роликов удалили, уже где-то 1000 роликов удалили в YouTube. Некоторые сохранили, буквально где-то 50-100 роликов. 500 роликов пропали, 500 роликов пропали. Просто так. Поэтому, вариант В, у меня скорость видеороликов. Посмотрим, могу я все перезаписать? Не готовность стать новичком. Это того, что вы боитесь измениться. Можете послушать некоторые советы в интернете. Их тоже хорошее количество. Не готовность стать новичком по хобби. Там разные хобби. Возможно, хобби. Развлечения ваши. Ну, можно стиль. Хобби и стиль. Так оно называется. Не готовно стать новичку. Можно сначала тяжело начать. Но если вы напишете да? Потом хотя бы сделать 10 дизайнерских топовых рисунков. Потом будете выставлять везде и один название ваше. Да, сделайте как будто ваш клип, да. Один и название вашего дизайн. дизайнерского имя. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 И не стирайте Потом уже начинайте с первого потихоньку все это делать, а потом уже можете С первого уже опубликовать везде в остальных сетях Потом по стирать, второго потихоньку стирать, 2 уже походить пунктам И это что получится, получите опыт и получите Ага, мне нужно иметь название, как будто у меня не то название Это значит получили опыт я тут хочу сменить название. Но не изменяйте название, ведь вы его уже назвали. Оно он навсегда, ведь вас назвали по имени. Тогда попробуйте 11 вопрос. Это значит ваша фантазия такая вот. Плюс одна балл фантазии. 11 вопрос, 12 вопрос. Это дополнительные баллы. Так будет легче понять. Эм... Пренебрежение помощи. Ищите помощь. Им... Смотрите, курсы бывают платные, у нас дешевые курсы, раньше я их делал бесплатно, как канал удалили, сразу 600 роликов упали, поэтому сразу меняем курс на платно, а бесплатные ролики будем делать даже обратно, обратно их возобновить 600 роликов, тогда возможно сделать бесплатный курс пока что у меня плату. Помощь, тебе писать помощь, у меня есть помощь. В принципе, отличный вопрос, отличный ответ. Например, вставление резюме. В интернете есть примеры, как ставить резюме, чтобы устроиться на какую-то работу. В принципе, какую-то корочку найти и все. Может, сейчас в каких-то конкурсах дополнительные получите сертификаты и поможет вам заполнить дополнительные резюме, там есть такая вкладка. Если нет, добавьте сами вкладку. Мои резюме, мои достижения. Мои резюме, кому моим достижения Тем самым предприниматель поймет, что вы немножко лучше, чем остальные конкуренты. Вас возьмет. Тоже отличный вопрос. Отношения к столу нет. относитесь к столу да. Заключение, да, по формата, заключение, попробуйте, если не получится, то сначала напишите под этим видеороликом комментарии. я попробую, если не получится, запишите все листок, я даже второй раз, второй пункт, и карандаш, я написал Точнее, зайди на этот ролик или ссылку где-то себе скиньте на этот ролик потом, когда вы устанете ну, минимум одну неделю это значит, что сразу через неделю а по желанию это будет толчок такой вот хопа-на три недели прошло, мне уже скучно а не одну неделю как я сказал, минимум одну Но заходите в ваши комментарии, сможете э, почитать я попробовал и написать окей, что получилось Почему бы нет? Это поможет вам сохранить веру и тем самым построить свои результаты. Что вы сделали? Записали два ролика? Два. Это лучше, чем того «я попробую». Вы сделали один дизайн. Лучше, чем «я попробую». Вы сделали один монтаж. Лучше, чем «я попробую». Прям, знаете, прикольный момент в конце. Давайте напоследок. Я сделал бизнес идею. Или просто моя супер идея, или просто моя подделка. Я... Лучше, чем я сделал. Я попробую. Моя подделка, я сделал дракончика из бумажки. Лучше, чем я попробую. Или просто что-то я сделал, лучше, чем я попробую. Вот и все. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующем видео. Встретите видеоролики. Не помогают вам всем пока.